Камрады, всем доброго времени года. Хотел сегодня поговорить о ранних броненосцах, но друзья из информагентства Ледокол попросили осветить другую тему. Дело в том, что здесь, 24 января, в Светопантелемоновском храме в поселке Глубокого прошла панихида об убиенных казаках. Ну это, короче, постоянно у нас эту тему поднимают. Страшного геноцида казаков и так далее. И вот попросили осветить эту тему. И вот я сейчас зачитаю сначала просто статью, которую они мне прислали. Вот первую строчку из него уже зачитал, по 24 января. Так вот, далее идет. Из директивы ЦК РКП ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах, изданной 24 января.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 Трагическая дата в истории Донского казачества, выход декретов и большевиков о репрессиях в отношении казаков. Отмечается ежегодно. Потомки казаков, пострадавшие в те годы, вспоминают страшные события начала Гражданской войны на Дону и последовавшего уничтожения казачества. За упокойную службу об убитых казаках и всех войнах совершил настоятель храма, протеерей Анатолий Сахно. За послужением молились атаман и казаки ГКО Глубок, «Глубокинская казачья дружина, казаки хутора Гусева, педагоги и воспитанники Глубокинской казачьей школы номер один, Глубокинской школы номер 32, Урывской школы детских садов «Улыбка» и «Тюльпанчик». Отец Анатолий напомнил о страшных событиях начала 20 века на ну, как они перекликаются с сегодняшними политическими событиями и состоянием общества. Призвал всех к единению, а также вниманию к своей духовной жизни». Ну, не знаю. Тут, наверное, духовная жизнь заставляет немножечко, да нет, даже не даже немножечко, а очень сильно, лукавить в описании каких-то событий. И нужно призывать к единению, объясняя то, что часть общества враги, враги другой части общества. То есть старательно, добросовестно. Так вот, что касается этих самых страшных событий и страшного, хотя и не совсем верно, верно процитированной директивы ЦК, тем более, что была директива не ЦК, а другого органа, который создан был буквально за несколько дней до издания этой директивы. То есть ЦК такой директивы не принимала. Итак, начнем с того, с кем боролись большевики. То есть тут как раз о единении, хорошо и так далее. То есть вот цитата из «Атамана Краснова». Это как раз с кем сражались большевики именно в это время, когда выходили подобные директивы. «Без немцев Дону не освободиться от большевиков». Это Краснов. То есть он сразу, еще во время, вот, когда только началась революция, перебежал на службу к кайзеру, то есть, э, воевал против большевиков на немецкие деньги и на поставки оружия от немцев. А дальше служил Гитлеру и был совершенно справедливо повешен после Великой Отечественной войны, как предатель своего народа. Так, теперь на тему единения. Вот Атаман Краснов э, провозглашал. Казаки, помните, вы не русские, вы казаки, самостоятельный народ. Это вот как раз на тему единства. То есть, давайте ставить памятники Красновы и педалировать тему, Отдельного этноса казаки. То есть, есть казаки там, сибиряки там всякие появляются и так далее. То есть, как раз самый лучший способ обеспечения народа – это а, начать всех делить по национальностям очень жестко и считаться, какая национальность кому больше должна. Так вот. И теперь на тему, как звучало на самом деле более четко эта директива. Так вот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 это было и в статье, то есть там это звучало беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. То есть речь идет уже не о всех казаках. Она не идет о бедняках и середняках. Она речь идет только о богатых казаках. Но даже в таком виде эта директива, от которой ведут отчет геноцида казаков. Просуществовало недолго, то есть на мартовском пленуме то самое как раз ЦК Российской коммунистической партии большевиков исправило эту директиву как неприемлемую. Так вот, и Ленин, собственно, через два дня после этого пленума четко и однозначно в отчете ЦК партии подчеркнул. Мы стояли и стоим и будем, прям, и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаками. Это неизбежно. То есть речь шла о кулаках. То есть это самое богатое казачество, казачья старшина, с которой и боролись. То есть не хотели бороться с трудовым казачеством. Это тоже, кстати, дальше идет. То есть, например, в ответ на запрос Левкома Уральской области, какого курса придерживаться в казачьих районах, Сталин 21 марта. Это через 5 дней после принятия на плену ЦК РКПБ решение о приостановке январской директивы. Направил следующую телеграмму. ЦК считает необходимым держать курс на разложение уральского казачества путем изоляции офицерско-кулацких элементов и привлечения бедных и средних слоев. Объявление казаков незаконно сплачивает их в единый лагерь, подрывает политику разложения, тормозит дело освобождения. Так вот, это на тему того, что делали большевики. То есть они... Отрывали казаков, середняков и бедняков от казачьей старшины, которая выступала против революции. То есть это действительно как раз шла классовая борьба. Более того, предусматривалась передача земель части казаческих безземельным крестьянам и народцам и из других регионов страны. Но это, кстати, исполнение того самого декрета о земле, где земля перераспределяется по числу ядоков. То есть у казаков, как у сословия привилегированного Российской империи, были меньше тяготы по отношению к крестьянам, ну, за исключением воинской службы, но зато больше наделы земли. То есть казаки жили богаче и поэтому служили защитниками существующего самодержавного управления в Российской империи, и использовались в первую очередь именно казаки для подавления народных выступлений. То есть постоянно разгоняли то нагайками, то огнестрельным оружием выступления недовольных. То есть казачество служило защите царского режима. Здесь произошла революция, царя свергли. Но привилегии казачества сохранились до Октябрьской революции, когда они были по сути отменены декретом о земле. Но они продолжали все равно пользоваться этими своими привилегиями. И вот расказачивание со стороны большевиков – это была ликвидация данного сословия путем лишения его каких-либо привилегий. То есть казаки становились обычными гражданами страны. Но при этом одновременно с большевиками, даже чуть раньше их расказачиванием, начал заниматься сам Краснов. То есть он действовал по другому принципу. Он как раз таки изгонял тех, кто поддержал большевиков или кто не поддержал Краснова, изгонял из сословия и конфисковал у них землю и имущество. То есть это люди, которых Краснов своей воле объявлял уже не казаками. Но при этом казачество оставалось, но часть людей из него изгонялась. В общей сложности Краснов изгнал так из казачества более 30 тысяч человек. Еще примерно 30 тысяч, по отчету, по крайней мере, Чечерина, который вот, э, составлял ноту германскому правительству, только за первый месяц деятельности армии Краснова было расстреляно противников, э, как раз таки белогвардейцев, то есть тех, кто поддерживал большевиков, их банально уничтожали. То есть, допустим, постоянно встречаются отчеты, как 700 человек, допустим, было расстреляно за короткое время Свенгель в одном уезде. То есть даже не в губернии, в уезде. И вот а, здесь пошло как раз расслоение казачества. Беднота казачьего большей частью поддерживал большей ков. То есть всегда были и красные казачьи части, и белые казачьи части. Конечно, поддержка среди казаков, как среди привилегированного сословия, поддержки белогвардейцев была больше, чем среди других сословий. Но именно поэтому, собственно говоря, вообще все сословные привилегии, они и ликвидировались. То есть никто не должен иметь привилегии по сравнению с остальными гражданами. И это было, на мой взгляд, совершенно правильно. То есть здесь мы видим два подхода. Краснов рассказачивал казаков путем изгнания тех, кто с ним не согласен или кто не поддерживает белых, с их земель, с конфискацией имущества и расстрелами. А большевики расказачивали путем ликвидации сословных привилегий. И да, они тоже расстреливали, потому что это был ответный красный террор, но в ответ на белый террор. То есть в это время как раз Ленин лечился уже после ранения, когда его подстрелили. Это как раз тот, ответ на тот самый террор, который устраивал Краснов, который, кстати, грозился город Царицын вообще залить отравляющими веществами. То есть это, который рассчитывал получить от немцев. Это как раз то, что касается большевистской обороны Царицына. И вот здесь каждый может сделать сам свой вывод, но момент, который касается наглого, лукавства, скажем, вежливо. В исходной статье большевики не проводили геноцид казачества. Они проводили уничтожение, по сути, кулаков в виде казацкой старшины. И это было частью той самой революции, той самой классовой борьбы. То есть ликвидировать угнетателей. При этом каких-то расстреливали, а какие-то просто сами отказывались от такого состояния. И здесь гораздо лучше, чем читать вот эти вредни, которые выкатывают на дату средства массовой информации, лучше почитать тот же самый Тихий Дон. А на этом все.